Привет, я Роман Стельмах, а это рубрика «А что там в Португалии?». Здесь я рассказываю о значимых и интересных событиях, которые произошли в Португалии за последние несколько недель. Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, это мне очень поможет. На данный момент в Португалии ситуация с пандемией находится под контролем. Абсолютное большинство регионов страны уже вернулось к нормальной жизни и где-то уже начинают планировать даже летние фестивали. Процесс вакцинации продолжается и уже больше 3,5 миллионов человек получили свою первую вакцину, а это уже больше 34% всего населения Португалии. Будем надеяться, что позитивная динамика будет сохраняться и очень-очень скоро мы вообще перестанем об этом рассказывать в наших выпусках.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 Регистрируйтесь на сайте португалист онлайн и незамедлительно приступайте к изучению языка Давайте, давайте уже, учите португальский и приезжайте к нам в Португалию Я на самом деле благодарен Руслану за его поддержку, это помогает делать мои видео более качественными Если вы интересуетесь португальским языком, записывайтесь на курс Руслана, вам это ничего не стоит, это абсолютно бесплатно, а мне это очень поможет Премьер-министр Португалии отрицает влияние фанатов спортинга и туристов из Британии на текущую ситуацию с коронавирусом в Лиссабоне. Дело в том, что в Лиссабоне немного увеличилось количество э, заболевших коронавирусом за последнее время. И многие эксперты связывают это с недавним празднованием победы футбольного клуба спортинга в чемпионате Португалии и британскими туристами, которые приехали сейчас в Португалию. Но португальский премьер Антонио Кошта, Категорически отрицает влияние этих двух факторов на текущую ситуацию с коронавирусом в Лиссабоне Он говорит, что скорее всего это связано с семейными праздниками, которые имели место в Португалии в последнее время Дело в том, что 11 мая футбольный клуб «Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые за последние 19 лет И в ночь на 12 мая это спровоцировало массовое гуляние фанатов Многие считали, что после этого будет рост заболеваемости среди фанатов, но на сегодняшний день зарегистрировано всего лишь 20 случаев. Также в соцсетях бурно обсуждают э, текущую ситуацию с туристами, в основном из Британии и в Лиссабоне. Дело в том, что все кафе забиты, рестораны забиты, никто не соблюдает дистанции, понятно, что все без масок. И э, многие думают, что это влияет негативно на ситуацию с заболеваемостью в столице Португалии. Ждут ли нас новые ограничения в Лиссабоне или нет, пока непонятно, но если честно, мне кажется, что, наверное, нет. В Португалии появился новый термин и e ваучер, что перевести на русский можно как НДС ваучер, который сможет помочь сэкономить при походах в рестораны и поддержать экономику. С 1 июня в Португалии начнет действовать уникальная система поддержки ресторанного и туристического бизнеса. Данный механизм называется и e ваучер от аббревиатуры ИВА – НДС, и она позволит накапливать НДС, уплаченный в кафе, в ресторанах, в отелях и в других местах культуры, например, в театрах, а затем накопленную сумму можно будет тратить в тех же местах. И ваучер будет запущен с 1 июня, и с его помощью можно будет сэкономить вплоть до 50 процентов на покупки, сделанные в туристической и культурной сфере. Накопленный баланс можно будет использовать в течение 12 следующих недель и его всегда можно посмотреть в своем кабинете на сайте налоговой финансаж. Эта мера, безусловно, направлена на стимулирование бизнеса в сфере туризма, отелей и культуры. Средства будут выделяться из бюджета Португалии, который утвержден на 2021 год. Возвращение туристов и восстановление отрасли. Новости сообщают, что количество туристических бронирований уже в первой неделе мая в Португалии увеличилось на 45% в связи с постепенным выходом из карантина и вакцинацией. В Португалию вернулись туристы, тук-туки, и хотя пока все не выглядит так, как было раньше, но уже понятно, что туристическая сфера постепенно восстанавливается. Статистические данные показывают, что все больше и больше людей бронируют свой отпуск и отдых не только на август, как это было раньше, но и на июнь и июль. Видимо, для того, чтобы успеть до возможного очередного карантина и закрытия стран. Конечно, это не может не радовать, особенно нас, тех, кто занимается туристическим бизнесом здесь, в Португалии. Надеюсь, что очень скоро все вы тоже сможете приехать к нам в Португалию. Заходишь, выбираешь продукты и выходишь. Именно такими залоголовками привлекали внимание всю прошлую неделю все португальские газеты и журналы. А все дело в том, что в эту среду в Лиссабоне открылся первый в стране полностью автономный магазин, в котором нет ни касс, ни очередей. Магазин, который называется Continental Labs, был создан в результате коллаборации португальского холдинга Sunai с технологическим стартапом Sensei. Магазин работает в таком же формате, как, например, Amazon Go в США. Все просто. Вы заходите в магазин, предварительно установив специальное приложение с QR-кодом. Делаете покупки, которые автоматически считываются 230 камерами и 400 датчиками, установленными в магазине. И просто выходите из магазина, предварительно налив себе свежего кофейку на дорожку. А сумма за покупки автоматически списывается с вашего приложения, к которому привязана ваша карта. Такое стало возможным благодаря современным технологиям, которые еще называют машинное зрение. Магазин уже открыл свои двери для посетителей, так что если вы живете в Лиссабоне и не хотите стоять в очереди в кассу, вы знаете куда идти. В эту пятницу в Порту открылся новый отель международной сети Yotel, недалеко от станции метро Триндад. В четырехзвездочном отеле Йотел Порту на 150 номеров есть терраса, ресторан и тренажерный зал. А общий размер инвестиций в этот отель составил 30 миллионов евро. Ну и что скажете вы о а то, что этот отель максимально автоматизирован. Гости могут делать чекин через приложение или в киосках самообслуживания. Могут заставать ключи к своему номеру прямо с приложения в мобильном телефоне. Могут общаться с сотрудниками отеля через приложение и многое-многое другое. Но одним из самых инновационных аспектов является обслуживание номеров, обеспечиваемое небольшими роботами, которые реагируют на различные запросы, как, например, уборка в номере или доставка напитков или дополнительных полотенец. Учитывая нашу предыдущую новость, в голову приходят только мысли о восстании машин. Кстати, вот эти новости вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Португальцы негодуют и говорят, что скоро вся страна останется без работы. Праздники и важные даты. В июне в Португалии два официальных праздничных дня. 3 июня, когда португальцы празднуют праздник Корпу Дудеуш, праздник тела и крови Христова. И 10 июня, когда вся страна празднует День Португалии. О важных бухгалтерских датах расскажет Дипломированный бухгалтер в Португалии Татьяна Лосева. 30 июня заканчивается срок подачи декларации на доходы физических лиц на португальском декларесао ИРС за 2020 год. Кто получил налоговый номер в 2020 году, имел за этот период португальский доход, но не поменял домашний иностранный адрес на португальский адрес, должны внести данные изменения в личный портал налоговый в кратчайшие сроки, для того, чтобы не заплатить налог на доход как нерезидент в размере 25% с любой заработанной суммы в Португалии. Напоминаю, являясь налоговым резидентом в Португалии, по закону необходимо отчитываться за все мировые доходы. В данной ситуации вступают в действие соглашение об избежании двойного налогообложения между Португалией и страной-источником зарубежного дохода. Как всегда, приглашаю вас на наш сайт vizporchigal.com. Там уже больше 150 полезных статей для тех, кто планирует иммиграцию в Португалию. На прошлой неделе мы написали статью о том, почему Португалия является самой дружелюбной страной к криптовалютам. И еще одну о том, что делать, если вы, не дай Боже, попали в ДТП в Португалии. Также вышло два интервью. Одно на украинском языке, а другое с коренным португальцем. Заходите, читайте. Думаю, что э, очень полезный материал. Ну, по крайней мере, мы делаем его с душой. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку, за то, что вы со мной. Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто регулярно поддерживает меня на Патреоне. Ваша поддержка очень-очень важна для меня. Если захотите присоединиться, ссылка на Patreon будет в описании. И до встречи через несколько недель в новом выпуске «А что там в Португалии?».